Граждане, что же такое творится? Что за люди? Вот привыкли свое ругать. Ну, детский там за границей, все хорошо, все. а у нас и плохо. Да если хотите знать, у нас столько хорошего, если, конечно, хорошенько поискать. Главное, что у нас жизнь интересна. Вот, допустим... Там, за границей, у кого-то, ну, крыша потекла. Позвонил, куда надо, приехал, кто надо. Тут же крышу, как надо, залатали и забыли. Скучно. Скучно живут, понимаешь? А у нас? Звони, не звони, ничего. Три года про дырку писал на все инстанции. Семь жалоб только президенту отослал, из них три в стихах. Встречал 132 комиссии. Написал 45 газет, включая журнал «Грызуны и суслики». Два раза ловили падающего с крыши пьяного прораба. Потом залезли на крышу. Сами заткнули дыру старым матрасом. Да, долго. Зато есть что рассказать внукам. Нет, ну... Нет. Вот говорят, у нас машины плохие. А ничего, что наши Камазы каждый раз гонки... Дакар выигрывают. Наши команда. Знаете, же после этого немцы обмен предложили. Они нам дали 10 АПЛИ легковых, а мы им 10 КамАЗов. Через два года встретились. Наши говорят, хреновые у вас машины. Два года по нашим дорогам поездили, нет опеля. Немцы говорят, плохие у вас машины. Два года, и нет у нас дорог. Нет вы, нет, вы... почувствуете разницу. А строители? Наши лучшие в мире. Вот никто в мире не умеет так быстро осваивать бюджетные деньги. Ну, я рассказываю. Поспорили три строителя. Англичанин, американец наш. Англичанин сказал... Мы 1 января в 9 утра начинаем строить мост через Темзу, а через полгода по нему уже автомобили едут. Американец говорит, мы 1 января в 9 утра начинаем строить небоскреб, а через 3 месяца в него жильцы вселяют. Наш говорит, ребят... Я извиняюсь, но мы вот 1 января в 9 утра начинаем строить пивзавод. А в 10 все уже пьяные. А теперь вот, вот теперь скажи честно, что тебе нужнее? Мост в Лондоне, небоскреб в Нью-Йорке или пивзавод у нас? Понимаешь? Ну что тебе еще? Тебе одежда наша не нравится, да? Так это претензии не к нам, а к Китаю. А будут плохо себя вести, мы вообще на Монголию перейдем. Можно? Тебе только французский костюм подавать. А ты посмотри на себя в зеркал. Какой из тебя француз? Тебе... Карден, как коровик кардан, понимаешь? Вот их одежда для нашей повседневной жизни просто не приспособлена. Вот, ну, надеюсь, ты французский костюм. Ну что, тебе его в автобусе подсолнечным маслом обольют и все, никакого вида. А наш асфальтовый цвет. Хоть весь мазутом выможешь, все как новенький. Я наш костюмчик надел, ну, ну в крифе, в кость, шитый таджиками, но по итальянским лекалам, из Караганды, он на мне как литой, понимаешь? Я, знаешь, вот я когда примерка была, говорю, что-то, говорю, рукав короткий. Он мне говорит, а ты, говорит, вот так вот сделай руку. Я говорю, а штанина длинная? Говорит, а ну так иди. Я выхожу... Две, две тетки стоят, одна другой говорит: "Смотри, какой урод, а как костюм сидит". Понимаешь? А еда? Вот разве можно сравнить с нашей? Ты съел французский круассан? Он через себя проскочил. Все, считай не ел. А наш беляш съел. Он тебе лёг на желудок, как могильная плита. И больше ты уже не можешь ничего есть. Потому что ты уже не можешь. <свят> То же самое с напитками. Ты выпил, допустим, их колу, спрайт там. И тебя от сладкого просто тошнит. А нашего кваску литра полтора... Как и навернул, и он в тебе как забродит. И так и бродит, и бродит до рассвета. Всю ночь даже девушкам спать не дает. И под утро тебе уже никакой слабительной не надо. Все. С вас. А с искусством нет. Я не для этого. Я хочу вот с вами поговорить об искусстве. Их артисты нашим. Подметки не годятся. Вот у них что не понты, то сплошной пиар. Мадонна на 10 килограмм похудел. Ой-ой-ой, весь мир обсуждал. А о, а наша Надя 40 килограмм сбросила. Хоть бы кто слово доброе сказал в мире, в мире. Они понятия не имеют о а Наде. Нет, ну. А этот хваленный и Иглесию. <свят> вот что в нем, кроме пения? <свят> У нашего Сергея Шнура, через слово этих Иглесиосов, <свят> поэтому народ его так и любит. А знаете почему? <плодисмент> знаете почему? Потому что он не ругается он на одном языке с народом общает. А сколько Басков? Да ему равных нет по части корпоративов в месяц. Он... Почему называется «Золотой голос»? Потому что у него глотка луженая, понимаете? Я уже молчу про Никиту Джигурду. Такой джигурдынь нет нигде в мире. Вот он как-то в лесу. Джигурда встретил Лосиху. И принял у нее роды. Хотя до встречи с ним Лосиха рожать вообще не собиралась. Вот кого надо на Евровидение посылать. Он, он над духом уже ревнет, так давай мать. И сразу первое место нам. Вот так, ребята, все, все говорить, у нас вообще мы лучшие, мы лучшие, мы лучшие.